Я сколько стоял? Я как открываешь, мне сразу попал. Ну правильно. Встань, группиров... исп... исп... исп... группировка. Ближняя дистанция группировка. Какая вот. Ой, -ой, ой никогда так, не оскорбляй меня. Как группировка ближней дистанции? Это не будет группировкой ближней дистанции. У тебя ноги стоят узко. Не, вставай фронтально. Фронтально, становись ко мне. Опусти руки. Посмотри. Опусти руки, да стой спокойно. Опусти плечи. Вот ты пытаешься сгруппироваться, да? Yeah. Да. Сгибаешь локти, да не прижимай. Вот, сгибаешь. Вот, в принципе, да. Но у тебя все равно напряжена спина, потому что узк... ноги стоят узковаты. Ну, она не то, что напряжена, она выпрямлена вот, в пояснице. Впрежина, в приж... пояснице. Поставь ноги шире. Полегче. Опусти руки. Mm -hmm. И теперь, когда... Опусти руки, говорю. Во! Посмотри, ты когда опусти, поставил ноги шире, у тебя расслабился поясничный yeah. отдел. И теперь согни его во, и вот теперь посмотри, как ты можешь и корпусом подрабатывать, и здесь работать. Согласен? Да. Ты больше превратился в шарик. Становясь Становить выше, а ты не открывайся. Ты не открывайся, ты бей руками здесь. Не... Открывание происходит только в одном случае, когда ты в ближней дистанции выпрямляешь позвоночник. А эти ты не выпрямляешь, ты хоть как тут бей кулаком. Ты не откроешься. А вот так открываешься. Понял? Нет таких ударов. Есть вот движение. Угу. Как ты с локтя зарядишь? Ударь локтем право. Просто рукой локтем. Ты что плечи опять задрал? Вот у тебя, видишь, три пальца висит. Вот круговое движение. Локтем говорю, вот пробей. Вот и все. А теперь стоять, дай руку. Вот он, удар сбоку у тебя получился. Еще раз. Нет, ты не опускай кулак. Вот ты качнул чуть-чуть, треп... расслабь плечо. Назад локтем, да? Ну, круг. Круг вот переворачивается. Вот переворачивается. Смотри. Да что спокойно. такое? Вот это качнет локтем, а как бы замах. Он вот до сюда, до тебя доходит. Расслабь плечо. То есть твое плечо пошло вперед, а локоть пошел как бы назад. И поэтому создается траектория за кулак за плечом. И тогда ты можешь пробить. Твой, твой кулак пойдет вот по этой траектории. На меня, смотри. На, локтем дал назад. Видишь мою руку, расслабься. Да не надо сильно, резко расслабься. Не надо хорошо делать. Не надо делать быстро, резко, медленно сделай. Ты мне сейчас рубанешь, реально, медленно, локтем назад. Раз. Локтем назад ты делаешь вот это движение. Я сказал, вот локтем назад. Вот ты качнуть его можешь. Вот у тебя mm -hmm. висят локти. Вот руки опусти. Опусти плечи. Видишь, у тебя кулаки висят на ног. Согнул локти. Вот теперь у тебя локти смотрят на ног. Вот это расстояние и есть твой замах. А что ты напрягаешься? Ты просто можешь вот так круг сделать. Yeah. Ну и сделай. Круг я сказал. Вот локтем. Во. Во. Вот, вот, вот, вот, локтем сделал. Вот то же самое, только теперь не задумывайся вот сюда, кулак. Да расслабь ты, Чё ты морду напрягаешь. Просто качни локтем. Дружись, смотри. Не вот, с, не вот сюда реально тупишь. Вот с локтем вовнутрь. Вот у тебя круг пошел. Вот такое движение. Вот такое сделай. Ну где рука твоя? Вот и все. Вот твой удар получился. Еще раз. Молодец. Вот ты перевернулся. Еще раз. Расслабь плечи. Никакой силы не надо. Вовнутрь локтем дай. О! Вот и все. И нигде ты не раскрылся. Вот в это направлении. Ты Защищаешься пере... потом, да? Да. да, ты уже защищен. Только не делай из ударов фетиша. Это просто движение мышц какое-то сокращение. А ты перед ударом... Сейчас, вот... Просто качни локадочками. еще раз. Во! Умница! Чем расслабленнее ты будешь делать, тем проще будет. Спасибо. Все удары являются защитой. Закрывает тебя. Закрывает тебя. Не поднимая плечи, просто вперед кулак выкручивая да и все. Вот выкручу, да и все. А у тебя кулак вот здесь стоит, и будешь делать вот такое движение. Вот у плеча кулак. Плечом ты его туда. На самом деле, смотри, кулак просто сам пошел, как будто у него ножки есть. Вот рука стоит, вот просто кулак сам пошел. Угу. Кулак, кулак переворачивай. Вот и все, да. Молодец.